Давайте же посмотрим, что принесет вам месяц май. Начало его ознаменуется переходами трансформационные планеты, как Плутон в ретроградное движение, он все еще будет продолжать формировать квадрат. На самом деле действие этого квадрата оно будет ощущаться еще несколько месяцев, но если на начало месяца оно еще будет более-менее таким спокойным, то ближе к концу, там, конечно, в 20-х числах оно может уже так ощущаться более активно. Для вас это сфера работы. То есть изменения в работе, в здоровье, какие-то трансформации. В общем, о чем-то вы будете знаете поставлены перед фактом думать, как решить, как решить, как что-то переделать, как что-то переиначить, для того, чтобы было по-другому. По узлам. Значит, у вас узлы уже на выходе, на выходе из третьего и девятого дома. Это касается поездок, путешествий, изменений в контактах. Нужно было отпустить кого-то из своего ближайшего окружения. Это соседи, может быть кто-то из родственников, двоюродные, там тети, дяди, родственники. Кого-то отпустить. И, ну, также это люди, которые были вхожи в ваш дом ну, Чужие, но как родные И впустить кого-то нового Вообще по девятому дому это, конечно же, еще и указание на получение высшего образования На переезд в другой город, в другую страну Это приобретение новых контактов издалека, клиентов, партнеров Что-то, ну, что, что связанное с заграницей ну и также это еще философия, изменение философского уклада. Это такие темы. <клых> Те уроки, которые вам нужно было пройти последний год. Так, давайте идти дальше. 4-5 числа состоится очень интересный аспект. Давайте посмотрим, что вас порадует. Так, Венера, Юпитер и Нептун. Так, сфера партнерства, денег партнера... И карьера о возможно ну, многих или какую-то большую часть из вас ожидают интересное предложение связанное с вашим профессиональным ростом а может быть это будет предложение о браке ну какое-то интересненькое что-то может быть единственное что это будет все под воздействием ретроградного меркурия а ретро это значит назад кто-то, кого вы давно знали, тот, кто вам хорошо знаком. И лучше, если ну, это будет окончание того, что было начато когда-то, чем вообще что-то новое, поскольку Меркурий он не дает, как правило, каких-то долгосрочных связей и отношений. 5 числа произойдет полнолуние Полнолуние будет в знаке зодиака Скорпион пробудится страсть И всем все дальние обиды В этот день лучше не употреблять алкоголь И отказаться от каких-либо поездок Потому что будет очень день Такой эмоционально взвинченный я смотрю, что еще по аспектам здесь будет квадрат, клилит. Какие-то неприятные могут быть Ну, эмоциональный осадок может оказаться от любых поездок. Ну, 4-5 это у нас получается 4-пятница да, лучше воздержаться. 7 числа. 7 перейдет Венера в рак. Для вас рак это тема друзей. Ну, наверняка. Кто-то вас помнит из вашего дружеского окружения до 15 числа, наверняка можете ожидать возвращения кого-то из вашего прошлого, кто-то вам напишет, захочет встретиться, не отказывайтесь, приятно проведете время, поболтаете, что-то вспомните совместное было, немножко поностальгируете. 10-19 Меркурий будет находиться в благоприятных аспектах к Сатурну и к Венере. Поскольку у нас Меркурий отвечает за общение, за коммуникации, за поездки и передвижение, то смотрим, что нам будет помогать, то есть что, чем он нам будет помогать. Будет нам помогать во взаимоотношении с коллективами, с дружеским окружением. Да, ведь действительно поездки могут быть к друзьям, с друзьями и Сатурну еще и переходит в какой седьмой дом, да, действительно, кто-то из прошлого может всплыть. С 15 числа <coughs> Меркурий становится прямым, а это значит, что все, что связано с различными проектами, начнет продвигаться более активно, пойдет вперед. Тем более, что Меркурий, для, извините, Телец для вас это зона за границей, то тщательно продумывайте над этой тематикой и также высшее образование. По 16 числу 16 числа Юпитер перейдет на целый год в знак Зодиака Телец. Телец у нас, как правило, ассоциируется с богатствами домашнего хозяйства. Поэтому, если ваша сфера деятельности с этим связана, то ожидайте здесь увеличенной активности. Если кто планирует поехать за границу подзаработать, значит это цветочки, это сыры, яйца, молочко, мяско. Вот, вот все, что на этом фоне, это вам может принести очень хороший доход. Если говорить об образовании, то да, уклон тоже должен быть на что-то такое приземленное. Есть возможность приобрести за границей недвижимость, ну вот так, в общем. Здесь идет расширение всего того, что где-то далеко находится. Лично для вас 19 числа состоится новолуние, опять же в этом знаке зодиака телец, что будет лишь только лишь благоприятствовать продвижению всем процессам, связанным с знаком Тельца. Раз, два, три. Четыре планеты здесь будет находиться, конечно, телец это мощь. Я думаю, что Тельцам очень так хорошо подвезет в ближайшем месяце. Ну, либо тем, кто имеет здесь личные планеты. Асцендент, Луна, Венера. С 19-го, так я рассказала, значит, 20, -го, 20 -го числа Марс перейдет в Лев. Марс, планета активности, она очень воинственная, поэтому не ждите от нее какого-либо покоя, но от нее есть прок в том случае, если человек берет всю инициативу в свои руки. Но с 19 по 23 будет еще работать вот этот вот аспект, оппозиция. Вот смотрите, здесь первый градус, здесь первый градус. Ну, она очень неприятная, связана с чем-то резким, с каким-то движением, скачком. И лично для вас это сфера работы и сфера здоровья. Будьте максимально внимательны к ним в эти дни. Ну и еще общая мировая обстановка Тоже будет достаточно накалена ну мы будем свидетелями всего того Что будет происходить 21-го солнце переходит в Знак зодиака близнецы 25 26-го Будут благоприятные дни э, Аспекты между Венерой и Юпитером Извините, Ураном Уже немножко устала Уран находится в Тельце Венера в вашем 11-м доме А Телец это ваш Девятый. Девятый, одиннадцатый. Это партнерство, это дружба, это взаимодействие с кем-то издалека. То есть, что-то благоприятное на этом фоне. Знакомство, партнерство, заключение взаимовыгодных договоров. В общем, желаю вам благоприятного месяца. Кому было интересно, пожалуйста, пишите ваши комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до встречи в следующих прогнозах.